Мужики, всем здорово, этот ролик будет без монтажа, но почему, я сейчас очень громко кричу, все этого ждали и наконец-то вышел новый кейс, у нас их сегодня аж... 25, подожди, не-не-не-не, стой-стой-стой-стой стой. Еще, кстати, вечером один ролик выйдет, да, посчитаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 12 Целых 20 кейсов Один такой кейс на данный момент стоит, по-моему, если я не ошибаюсь, 1000 рублей Да, мы за 1000 рублей его покупали И у нас тут есть калашик, реально крутой, переливающийся, типа, по-моему, калаш Дальше у нас здесь есть эмочка. Так Единственное, сейчас звук надо настроить. А, есть темочка вот такая. В анимешном стиле. Дальше а, P2000. А, Юмпик. Юмпик, кстати... Красивый достаточно. Дальше, АВП. Лор Блин, это закос по Драгонлор, но это, это красивое АВП на первый взгляд. Я на самом деле быстренько, беглым таким взглядом пытаюсь пройтись по кейсам, потому что хочется их уже быстрее открыть. А револьвер... Кстати, классный револьвер, блин! Блин! Чё они наделали? Это реально крутой револьвер. Дальше. МАК-10. А, Сакаку. Сакакуки. Сакакао. Сакакао. Сакак... Сакаку, Сакаку, вот Я особо не шарю, простите меня Но мне такое не нравится, у него, кстати, из лба типа, Эти истории выходят, окей Дальше Глок, Но Глок, кстати Похож, знаешь, на нападение Жора чем-то Эмочка, Эмочка, я видел, Эмочка шедевральная Я не понимаю, почему она Не тайного качества Эмка реально офигенная, если она будет недорогая То это крутая эмка для вашего волосы Это реально офигительная эмка То есть эмки прям респект Тег 9, не особо он мне зашел Uh, дальше SG SG прикольный МП-5 Ну, МП-5 дефолтный, в строгом стиле выполненный П-250, ну, это уже пошла у нас армейка Скар, кстати, Скар неплохой, типа 3D такой эффект Блин, гравировка, это, это крутой Скар, хоть он и армейка Не знаю, кому как, а мне зашло И здесь тоже, смотри, знаешь, такой 3D эффект Ладно, и Максим у нас, собственно, вот такой Максим, кстати, тоже достаточно неплохой, но армейка Это у нас называется Revolution Case И, конечно же, перчи Ребят, перед этим роликом... Я хочу пару слов буквально сказать спасибо тем, той организации, которая поучаствовала в создании этого ролика. Мне еще давно в ВД скинули деньги. Они у меня лежали, собственно, на стиме. И сказали, как кейс, собственно, выйдет, не вставляя интеграции, ничего не делай, просто упомяни о нас. И вставь свой какой-нибудь промик в прикреп. Поэтому, если вы хотите вот такие ножи какие-то выбивать, кстати, это мы выбили с ВД, завтра выйдет... Не завтра. Да, завтра будет прокачка подписчика. Офигительная. Перчатки тоже, по-моему. Подожди. Нет, стой, это не СВД или СВД. А, это СВД. Это. Я на свой аккаунт вытаскивал Но мы еще подписчика прокачали Там тоже на 76 тысяч рублей вытащили дропа Короче, сайт реально очень крутой Вот, вот этот весь дроп оттуда Если хочешь также, пожалуйста, в прикрепе будет ссылка Там же будет промик Надеюсь на 50% hd потому что такое событие Ну, в общем, промик в прикрепе И халявный прокрут барабана, где можно до 100КР вынести То есть вообще спокойно Ссылочка на спонсоров прикрепе Пожалуйста, поддержите меня, перейдя по спонсору И прокрутив хотя бы барабан по промику Все это будет прикреплено. Спасибо, ребят, кто перейдет, огромное Ну что, начинаем, у нас 20 кейсов Нам нужно 20 ключей, жесть Поехали, 3600 20 тысяч потрачено И у нас залетает еще 3600 Ну что, поехали, первый контейнер, ребят В позе орла, это у нас дефолт Это у нас традиция, главное, что идет запись И почему-то не слышно звук Поза орла, счастья, здоровья, принести нам Держите, дротик, он чем-то похож на дротик Я не знаю, единственное Я не понимаю, что по звуку Почему его нет Почему нет звука? Вроде появился. Ладно, давай, следующий кейс. Позорла, счастья, здоровья, успехов, удачи, пожалуйста. Так, запись идет, все good, все хорошо. Найс! Есть револьвер! Хорош! Хорош! Револьверчик! Вопрос стоимости этого револьвера, на самом деле. Меня безумно мучает. Давай, следующий кейс. Я не растягиваю удовольствие, а вапа пролетела блин! Блин, вапа пролетела Так, пока у нас не особо Мне интересно, сколько стоит этот револьвер Их надо, наверное, сразу выставлять на продажу Он стоит 1038 рублей Я его продам за 950 а, Блин, он стоит 1000 рублей Это окуп кейса, не окуп ключа, конечно Но окуп кейса в любом случае так, это радует, давай сразу Следующий кейс, пока я продаю уже Этот револьвер, потому что хочется Как можно меньше потратить на этот ролик Ладно, следующий кейс У нас и выпадает Ай-яй-яй-яй-яй-яй Стотрековский заметь Цены всего будем чекать, потому что, когда лично я смотрю панкейсы на YouTube, мне интересно цены вообще на все, а особенно, когда разговор касается новых скинов, 195 рублей, 180, 175, я думаю, оно улетит, максимально лоу прайсы делаю, простите, пожалуйста, дорогие друзья, а, слушай, это все мы выставили, осталось просто подтвердить, а, и сейчас открываем еще один кейс. Релюшн кейс. По-моему, блин, ну я единственное, так и не понял, 20 или 25. Хотя мы с тобой посчитали, вроде бы как, их у нас с тобой 20. Еще один револьвер. Он еще стоит косарь. Подожди. Такого же он качества и лучше. Прошлый револьвер у нас был э, после полевых. Это тоже после полевых. Так, давай также его продадим. <ш penny Smith> <coughs> я это все делаю в прямом эфире. Ну ладно. Выставляем, но просто э, Я надеюсь, меня каждый правильно поймет Я не хочу потерять деньги на этом кейсе А типа пока скины раскупаются Закупаются, снимаются контенты ютуберами, и в том числе Эту историю будут покупать Мы едем дальше Это следующий кейс Но пока ничего годного, ну типа револьверы, револьверы пока сорю Револьверы, и ну на самом деле ничего путного В остальном все как обычно Армейка, армейка, еще раз армейка Так, я уже кстати перешел в подтверждение И потихоньку подтверждаю обменчики. Ребят, вообще, блин, реально стараюсь не тянуть этот ролик. Я прям хочу залететь, залететь. Я, конечно, не первый в этом году, кто сделал ролик по этому кейсу. Вот, если в прошлом году я прям первый залетел, сделал обзор на обнову, то в этом, конечно, не, не успел. И это не очень хорошо, потому что, реально, обычно прям самый первый стараюсь залетать с кейсами. МКС! эмочка, yes! хорошо! Сколько она стоит? Она... 3,800. Это М-ка за 3,800. Это М-ка за 3,800. Сейчас она ее продам. Естественно, кто-то может меня осуждать, но я ее продам. 3,800, 3,750. 3,700 она, думаю, уйдет. Слушай, это очень круто. Реально, open -case у меня обычно не идут. Здесь нам выпала М-очка. Ребята, М-очка просто шикарно. Ладно, едем дальше. Мэмочка прямо из завода причем, ну повезло Еще бы она статрековская была, это было бы вообще горячо И open case мог бы окупиться Так, к сожалению, SCAR Слушай, но неплохо Револьверы, кстати, по-моему, уже ушли, собственно, на продажу Но ушли они точно, единственное Продались они или нет, я немного не помню Так, MP5 Блин, ну я хочу, ну, типа Я не, я не то, что ни разу, я очень давно не убивал с кейсов Ножи, перчи, типа вот такое вот Хотелось бы, в идеале Пожалуйста Пожалуйста Сюда, просто сюда Еще одна, но она Она не прямо с завода Или ну подожди, стой Она после полевых, сколько она стоит? Но эта м стоит денег хотя бы она, ре она реально крутая, 1700 рублей 1550 Я как на рынке, знаешь, торгуюсь Фух, у ребят Две м -ки. Этот опенкейс начинает реально окупаться Смех смехом, он окупается Наверное, вы никогда не видели ролик, где YouTube прям YouTube Ютубер прямо в ролике продает скины Но я этим занимаюсь Чего? Чего? Чего? Сколько стоит? Просто смотрим цену Я без матов это делаю! Это первый скин на торговой площадке, мужики! Мужички, мужики! Сколько оно стоит, блин? Чего? Мне это выпало. А, мне ничего не купили. Понятно. Сколько оно стоит? Чего? Подожди. Подожди. Подожди! Подожди! После 70 тысяч, блин по мужики У меня что, прямо с завода? У меня после полевых Блин, мужики, после полевых Семь двести, я выставлю за шесть пятьсот И буду радостный Нет, я выставлю за шесть Блин, да это жестко, но, наверное, это дешево Ну, типа, ладно, пусть улетит По-моему Главное, чтобы я с флотом не потерялся Мужики, это жестко Это самый жесткий open кейс если бы он был прямо с завода, я, был, я я стал бы просто секунду богатым. Ну ладно. Я сейчас на самом деле собирался уезжать. Я очень торопился, но вышел новый кейс. И все мои сборы немножечко перенеслись. Я стараюсь и записать ролик, и успеть туда, куда я собирался, собственно, успеть. Фух, если еще что-нибудь тайное. Еще эмка, да ладно! Статрековская Красоточка! После полевых Я не... Я... Мужики, я не знаю Реально, я не знаю, что сегодня происходит Но она не очень дорогая Она стоит 200 ну я продам за 2.50 К сожалению, она недорогая К огромному сожалению Я надеюсь, там было не 20 тысяч я видел все правильно Но это... Блин, ну... Ну я расстроен Ну типа нет, в любом случае это косарь, это круто Это очень круто 1900, а потом за 2.100 Блин, ну, ладно. Ну, я немного расстроился. Ну, типа, если бы она была прямо с завода стрековская, я думаю, она стоила больших денег. Я не знаю, что с этим open Про это... Это после полевых. Мы, я не знаю, по, цен по ценам сегодня просто все смотрим. 1038. 950. Просто вот. 950. Я понимаю, что это большая разница, и они могут попозже немного вырасти в цене. А так было, например, с операцией предыдущей. Но тем не менее. Я выставляю, знаю, чтобы хоть что-то получить. Мы идем дальше. Сейчас бы нож. Сейчас бы нож еще. Глок. Глок. Блин, я не знаю, сколько он тоже стоит. Будем смотреть сегодня все. Это самый необычный панкейс на YouTube. Мне реально мне так никогда не фартило. 987 рублей. Продано. Давай за. Не знаю, 900 выставим. То есть, по итогу, этот open case, он ушел, ну, типа, если сейчас у меня купят все, что я выставил, я по факту уйду вообще в небольшой минус. Это, это очень редко, когда, когда происходит такое в Counter-Strike. Опять, опять пролетел АВП, к сожалению, а уже второй раз, между прочим. Фух, я, ребят, не могу сильно кричать, у меня что-то с грудной клеткой, я немного травмировал, и кричать я сильно не могу. И Типа, этот канал без матов начал вести свою жизнедеятельность, поэтому материться тоже особо не будем. Ютуб это, как оказалось, не любит. Слушай, у нас остается два кейса. Блин, это реально это самый крутой опенкейс. Давай, поза Орла принеси нам статрек-калаш прямо с завода, пожалуйста. Прикинь, реально статрек-калаш сейчас выпадет. С двух кейсов. Ну ладно, тут по 250. И последний кейс, дорогие друзья. Поставили, надеюсь, лайк, перешли на ВД, на спонсора, прокрутили барабан, и нам выпадает э, драга... дуду ду ду лор прямо с завода, статрек, давай, поехали. Пожалуйста. К сожалению. Тем не менее, этот опенкейс реально офигенный был. Вы сами все видели, вот, раз, два, три, четыре, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать армейских скинов всего, девять э, не армейского качества. Это реально получился крутой опенкейс. Блин, я просто сижу немного. Я не ожидал. Я думал, мы просто потеряем деньги. Но ух, я даже пропотел очень сильно. В общем, всем огромное спасибо. Это был реально крутой ролик. Прожмите, пожалуйста, лайк. Новый кейс. Ты, ты просто, ты магешь. Ну и всем еще раз спасибо. Пока, до новых встреч.